Здравствуйте! Сегодня я покажу, как я приготовлю обычные домашние блины. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовых ложки сливочного масла, разрыхлитель, сахар, литр молока, ну и такое все остальное. Мука обязательно нужна будет. И я буду это замешивать все миксером. Так. Сначала взобьем 2 яйца. У меня домашние яйца там сами смотрите какие. Чуть-чуть Добавим чайную ложку разрыхлителя. Одну чайную ложку просто я так Так, следующее. Сахар. Я добавляю вот таких вот полтора паломника. Наверное, ну, если добавить пускай будет сладше. Снова взбиваем. Сливочное масло растоплю в микроволновке. И постепенно добавляем. Так, добавляем литр молока. Добавляем муки. М муку надо добавить. Прям не могу назвать точное количество. Вот так, чтобы оно было не густое. Тесто должно быть жидким. Просеянную муку желательно, где-то примерно вот такое вот должно быть тесто. Ну, сейчас, когда будем выпекать, уже поймем, может быть, немножко надо будет муки добавить. Посмотрю, как будет оно жариться. Еще можно добавить немножко подсолнечного масла, чтобы не пригорало. Сейчас я добавлю немножко подсолнечного масла. Сковороду ставим на плиту. Нагреваем ее. Ну, смазываем прежде, прежде, чем этот...